всегда говорю, вот 9 продуктов, вот она система последовательного применения. И вот, и, это у нас сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сколько у нас осталось? Три продукта. Их мы быстренько. Что нужно клеточкам для нормальной Работы чтобы им не мешали и кислород, и питание. Для того, чтобы кислород и питание шли, нам нужны сосуды, правильно, да? Но по сосудам надо больше, чтобы питание шло, правда ли? И вот здесь я хочу вам напомнить о том, что, дорогие мои друзья, мы с вами все невероятно молоды. Нам всем с вами не больше одного года. Вот неважно, сколько вам там по календарю, да? Нам всем не больше одного года. Потому что каждый год все наши клетки меняются. Вот так вот божественно мы созданы, чтобы мы были... Вы понимаете, как Господь Бог нас создал? Чтобы мы всегда были молодые и красивые. Нам всем по одному годику. Есть смысл говорить о старении нелепо подумайте это просто нелепо в чем же причина почему это не так конечно причина и в плохой работе пищеварительной системы в бесконечном отравлении в бесконечных процессах гниения к сожалению да и причина в том что шлаки и токсины нас вечно бомбардируют из-за того что иммунная система никудышная да. но мы все это восстановим мы все это сделаем но еще постоянный дефицит хорошего питания. Вы знаете, на эту тему исследований миллионы. И все-таки пришли к тому, что нет ни одной точки на земном шаре, какая бы там идеальная экология ни была, какая бы там родниковая вода ни текла. Но нет такой точки, которая обеспечила бы наш организм Абсолютно всеми необходимыми питательными веществами. Они нужны для построения новых клеток. Что такое 100 триллионов клеток за год обновляются? Вы знаете, это примерно каждый день рождается и умирает в среднем 300 миллионов клеток. Подумайте, каждый день. 300 миллионов клеток рождается Для того, чтобы они были крепкие, здоровые, красивые, ну, так знаешь, сверкали молодостью. Что им нужно? Ничего, кроме питательных веществ. может быть, им нужно стекло, пластик, металл, там, дерево, железо. Нет. Им нужен набор питательных веществ. Я надеюсь, это все понимают. И при этом этот набор невероятный по своему спектру. Там, если посчитать более 100 различных элементов, микроэлементов, ненасыщенных жирных кислот, аминокислот, О, господи, чего только не требуется для того, чтобы, ну вот, действительно было просто, я не знаю, монолиза, а не клеточка. А вы представляете, да, а если бы мы это питание ей подавали, что бы было? И вот можете представить, вот оно, вот оно, это уникальное клеточное питание. И вот, э, смотрите, каждый день называется, мы его попросту называем кальций, но на самом деле здесь огромный букет супер питательных веществ, натуральных, пренатуральных, в правильной такой вот дозировочке. Да. Почему мы называем кальций? Потому что кальций самый популярный да, микроэлемент в нашем организме. Его процентное содержание самое высокое по сравнению с остальными. Но между тем, без остальных и кальций-то, не кальций, и кальций, и кальций и вовсе. Да? И вот здесь есть все. Такое прецизионное клеточное питание. Я каждый день пью три штучки. Думаю так, по одной капсулке на 100 миллионов клеток, по идее, должно хватить. Поэтому вот три штуки, три капсулы. А, скажите, а если его нет, если я его не приму, клетки-то родятся новые? Родятся. родятся. Из чего они будут строиться? Из того, что было. Из барахла. Из того, что было, да? Из, из того, что получено при разрушении старых. Скажите, пожалуйста, стоит делать перерыв? Вот меня часто спрашиваю, Алла, ну ты что, и постоянно пьешь, ты делаешь перерыв? Скажите, а стоит делать перерыв? Нет. Нет. Тут, собственно, ответ простой. Если я сегодня сделаю перерыв, то эти мои новые 300 миллионов клеток построятся из ну, из барахла, из старья. Ну не хочу из старья, я молодеть хочу, и а не хочу свой новый дом строить из старья. Вы понимаете, да? Вот она причина отсутствия старения. Поэтому полюбите вот эти два продукта. Это профилактика сосудов, но никуда не денешься. Вот они вот цепляют и цепляют на себя всякую грязюку. Никак ты от этого их не отучишь, от этой дурной манеры. Поэтому приходится все-таки пускать эти вот э чистящие капсулы. И второе, по этим чистеньким сосудикам надо давать просто клеточное питание. Вот и все. Вот это и есть профилактика. И долголетие. Мы уже с вами говорили, что от сосудов зависит долголетие. Да? И питание. От хорошего питания зависит молодость. Вы хотите жить долго и выглядеть молодо? Конечно. Вот полюбите эти два продукта. фу и кальций. Ну или хайцаугай правильно называется. И вот это нужно знать абсолютно каждому человеку на земле. И вот таким образом у нас с вами получилось 7 продуктов. Ну есть еще вот этот вот линжи, все его, конечно, знают. Это отдельное специальное питание, такое вот ну утонченное питание для мозгов. Понятно, что это питание... Для печени оно годится? Да. Конечно, годится. И для почек годится, и для... Оно для всего годится. Но здесь еще вот дополнительно там вот э, такое мозговое питание, которое позволяет нашему головному мозгу просто дополнительно строить нейронные связи. В результате очень хорошая память, очень хорошая умственная деятельность, очень хорошая реакция. Э, если, например, вот вы хотите выучить за месяц китайский язык, я бы посоветовала по 8 капсул в день пить. И тогда вы за месяц легко выучите китайский язык. Я гарантирую это. Да? Вот тут Вот такой И конечно, конечно, если не дай бог ваш малыш учится в школе плохо, обязательно мозговые капсулы. Потому что это результат, что у него тяжело идет умственная деятельность, надо ее улучшить, надо дать ему капсулки. Если ваш студент устает при сдаче экзаменов, если он нервничает, да, у него плохо протекает умственная деятельность, у него не очень хорошая память. Дайте, подружите его вот с этими капсулами, и он легко, красиво, отлично сдаст экзамены. Я невероятное количество вообще признания слышала и от студентов, и от программистов, от людей, которые занимаются нас, тяжелой умственной работой, которые говорят, вообще, говорят, а не представляю, как бы я такой объем работы переворочил без вот этих вот капсул. Очень легко, очень просто, красиво. Нужная вещь в ассортименте. Очень нужная. И плюс это, конечно, это... Питание для головного мозга, в принципе для всех нервных клеток, то есть, конечно, да, это а, держит в адекватном состоянии нервную систему, ты не расстраиваешься, ты не нервничаешь, как я говорю, я не знаю, это результат а, моего воспитания в бизнесе или все-таки дополнительно еще линжи, что мне вот совершенно все равно. Как я говорю, открыто окно хорошо, закрыто тоже хорошо, Открыта дверь хорошо, закрыто тоже хорошо. Посадили на первый ряд спасибо, посадили на последний ряд большое спасибо, там поспать можно. Да. Есть, просто, вы понимаете, да? это, это так классно, когда ты знаешь, что тебя, ну, когда ты себя не боишься когда ты знаешь, что вывести тебя из себя практически нереально. Да? Ну. А, а потом тут еще я воспользовалась советом, который мне страшно понравился, а, по переделыванию себя. Ну, иногда вот к чему-то хочешь себя приучить. Ну, например, ну, хоть какую-то маленькую зарядку утром делать. И вот мне сказали, все надо делать позитивно, я так и делаю, да. Я только захотела сделать зарядку, что вообще пора бы ее уже начать делать. А, молодец. Давай это отметим. Да. А, я уже купила спортивный костюм, маечку там и шортик. Супер, молодец, это надо особенно отметить. Куда отдохнуть. Да. Вот я уже эту форму одела. Супер, я уже не в ней порисовалась перед зеркалом. 10 баллов, Алла, ты просто умница. Да. Ну а уж если подняла одну ножку, потом другую, ну, можно после этого неделю отдыхать. Да. Я вам хочу серьезно сказать, что это потрясающий метод себя к чему-нибудь. Не ругать, не гнобить себя, а подхвалить, подхвалить. Сегодня пропустил, не сделал. Ну ничего страшного. По крайней мере, вспомнил, что пропустил. А мог же вообще и не вспомнить даже. Да? И, и реально вот так вот, не бечуя себя, не ругая себя, а подхваливая за каждый, так сказать, малейший сдвиг. Вы знаете, у меня быстрее получаются какие-то разные достижения, я прямо сама уделена, так что могу смело порекомендовать этот замечательный способ, который усиливает позитивное настроение. Перестаешь себя ругать, правда ведь, да? Так что вот, позитив это наш классный помощник. И если вы чувствуете, что вам не хватает позитива, ну, попейте немножко лень он он обязательно поможет. Ну вот они, восемь главных продуктов. Есть вот последний, девятый, вот он, называется он гаусен. Это для того, чтобы нам было просто с вами очень комфортно жить. Чтобы мы не боялись, ой, кажется, я съел какие-то нитраты. Ой, кажется, какие-то канцерогены попали в мой организм. Ой, я сегодня сдался и пирожные, ой, моя фигура пострадает. Для этого, чтобы вот не было боязни на эту тему, есть гаусен. Уникальный продукт, зелененькие такие таблеточки, которые из текущего вот содержимого того, что вы съели за день, уберет все ненужное, уберет лишние жиры, токсины, сахара, лишние углеводы. Скажет, господи, и чего ж ты сегодня понапихал-то в себя? Давай-ка мы все это уберем, а плюс у него... А вот такая вот эта, вот эта первая его потрясающая способность, да, мягко все собрать и помочь организму избавиться от этого, да. И плюс совершенно потрясающий букет аминокислот. На самом деле, вот это уже просто вот совет такой. Если вы очень любите себя, если вы хотите просто совершенно бесподобно выглядеть, Просто полюбите, вне зависимости от качества питания, да? ну, может быть, вы только с фермерского хозяйства все идите, у вас все такое классное, но все равно полюбите себя, приучите себя к рупсену. Чем чаще, тем лучше. Я бы даже вот каждый день рекомендовала, хотя бы, если вы не злоупотребляли ничем, особенно спиртным. Вот тут мне всегда нравится, как Мадина Касимовна, да, Делает вот этот акцент не потому, что нельзя. Я повторяю, да, это же не значит, что сейчас мы все будем трезвенниками. Но это же нереально. Да и незачем, правда ведь? Мне так кажется. Но, но, но, конечно, что мы должны знать? Что любой алкоголь – это страшный удар по печени. прям вот такой конкретный, такой как хлыстом хлесь ее. да Она и так... Печень, вот как я считаю, Мадина Касимовна, что это самый великий труженик в нашем организме. Покруче сердце будет. Сердце, не, конечно, оно понятно, да, но это что, тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук-тук, да, просто останавливаться нельзя. Но в принципе, да, это э, достаточно примитивная работа. А, да. Она необходимая, она постоянная, но примитивная. Нам нужен этот вечный двигатель. Мы без него никак. Господи, сердце, я тебя люблю. Но, но если перечислять функции печени, до двух страниц не хватит. Это какой-то совершенно невероятный труженик с огромным количеством функций. И при этом труженик такой, что, я помню, меня умилила до слез статья Хаймина из Казахстана. Вот э, э, Байкеш Умутбаева хорошо его знает и знакома с ним. Он директор института, по-моему, иммунологии. А, и вот у него есть статья, когда исследовали печень, пораженную циррозом. То есть она просто кусок, заплывший жиром. И вот с помощью, опять же, микроскопа с высокой разрешающей способностью заглянули внутрь этого вот просто жирового вот, вот органа. И оказалось, что внутри... Там есть еще немножко очаги здоровых клеточек. И они изо всех сил пыжатся. И работают и работают за всю печень. Эти малышки, вот такой уазис, пытается изо всех сил работать. И поэтому вот тогда как-то я поняла, что наш организм никогда не сдается. Вот до последнего. Вот мы можем опустить руки, сказать, все, я там типа сдаюсь, а организм не сдается до последнего. Давайте будем ему помогать. Давайте будем ему... Вот. И, конечно, вот здесь вот, и поймите, гамусен просто потрясающий помощник. Ну, поможет убрать все лишнее, что попало в организм за текущий день и даст великолепные аминокислоты. И вы вот Полюбите гаусен на один месяц, вот вечером две штучки, если злоупотреблели, то шесть. Вот здесь надо, да, надо понимать, тогда шесть, да. а если нет, то тогда две достаточно. В течение месяца, вот просто обратите внимание, какая кожа, можете даже сделать эксперимент, вот запишите, как она там откликается, там на надавливание, на отжатие, и посмотрите через месяц. Благодаря хорошим аминокислотам построение мышц становится очень хорошее. Вот эта структура кожи классная. Ну, ну это, это вот нечто. Сам себя рассматриваю, господи, неужели это я? я? Я в 35 такой не был красивый, как сейчас, да? Нужен нам такой продукт. Обратите внимание, он входит прямо вот в систему этих 9 продуктов. Вот все, вот и вся система. Вот они, 9 Скажите, могут быть кому-то из этих продуктов противопоказания? Нет. Да никогда. Они нужны каждому человеку. Они нужны на протяжении всей жизни. Дело в том, что что происходит? Вот мы привели себя в идеальный порядок, мы с собой довольны, мы счастливы тем, как мы выглядим, как чувствуем, сколько в нас энергии. Мы можем простудиться нечаянно или вирус схватить. Да? Что мы обычно сейчас делаем, когда у нас нет такой системы? Мы приходим к врачу и говорим, вот у меня там, да, тут хондроз, а тут хандра и, и так далее, да? И он говорит, что, ну вы знаете, судя по вашим анализам, которые вы вот сдали по моим направлениям, вроде, да, особых отклонений нет, идите домой. А дальше такая фраза, будет хуже, хуже приходить. Вот почувствуйте, вот почувствуйте, эту разницу в подходе системы здравоохранения и системы корпорации ФОХОЛ. Мы говорим, ты всегда должен быть идеально здоров и абсолютно энергичен. И если вдруг тебе стало хуже, то ты должен один, максимум два дня потратить на то, чтобы вернуться опять в точку здоровья. Вот что происходит, вот самое главное, что надо понять. Потом мы не отклоняемся от точки здоровья, мы все время крутимся вокруг нее. А поэтому да, старения нет, развития хроники нет. О том, чтобы появился симптом болезнь новый симптом болезнь развивается нормально, да, как пишут наши историки болезней в наших там стационарах и прочих медучреждениях. Здесь не может быть и речи. Дорогие партнеры, вот вы подумайте, вы можете себе представить, чтобы вы для себя открыли с этой продукцией историю болезни. Ты никогда в жизни. Это полные самые-самые вот такие дорогие компоненты, как кардицепс, линжи. Честно говоря, я даже так подумала, думаю, ну чё выбражают то Что а? за поза такая, да? В какую-то там зубную пасту и такой красоты понапихали. И это мне уже китайские врачи объяснили, что... Ау, ну ты подумай, это же главный фейс-контроль, это же основной источник попадания всего этого бактерицидного, бактериального материала, да? И тут должен быть такой строгий контроль, что только самые лучшие растительные э, компоненты, исполненные в виде клеточного питания, они могут действительно эту работу осуществить. Как-то я сразу прозрела, да. Понятно, что мы можем в нашей длинной активной жизни, мы можем споткнуться, мы можем упасть, неправильно повернуться, подвергнуть ногу. Может такое случиться? Может. И бывает иногда такое. И какая тогда у нас мысль? Да? Я вот помню, однажды с антресолей рухнула на угол туалетного столика. Да, потеряла сознание, и потом, когда я очнулась, у меня мысль была только одна. Доползу до фарада терапевтического пояса корпорации ФОХОУ по жить буду. Потому что, ну, он, это, это что-то нереальное. Это по своей груди... По своей эффективности для восстановления опорно-двигательного аппарата, а также и для помощи при восстановлении самых-самых разных проблем. Господи, если вот тут стрельнуло, что ты сразу делаешь? Партнеры, что сразу делаешь? Ой, быстренько поясочек надо одеть, да? потому что там тебе самая современная супер физиотерапия, основанная на абсолютно естественной. Детственные реакции и взаимодействие с телом. Без батареек, без подключения, без лампочки, без аккумуляторов, без ничего. Просто вот буквально так, вот прикосновение телом, начинает все эти функции включаться, работать и все. И ты понимаешь, что все, жив, жить буду, жить буду долго, хорошо, и скакать опять буду. Вот и все, да. Супер, супер продукция. <плодисменты> конечно стоит вообще вот об этих вещах знать. Конечно, стоит. Вот. И на, понятно, что у нас э, про женское белье, конечно, тоже нужно знать. Потому что, к сожалению, мы с возрастом просто начинаем лениться. Часто да, скукоживаемся, и все органы у нас, вот у нас на диафрагму подвешены, да, и печень, и почки, и селезенка, да? и все это вот в таком виде. Удобно им работать? Нет, нет. Страшно неудобно, да? Но так иногда себя, ой, дружи, господи, ну опять я весь, да, изогнулся, как крючок. И вот говорят, да, одеваешь вот это женское белье и сразу минус 10-15 лет. Конечно, что оно тебя сразу выпрямляет. И грудь на месте, и бедра на месте, и диафрагма на месте, и все органы встали по своим местам, и ничто не давит на грудную клетку, да, и все остальное. И ты чувствуешь себя совсем другой женщиной, да, женщиной, которая хочется предложить любимому мужчине, да, потому что это действительно очень круто. Интересно, что когда вот пару недель не поленишь, до того обленились, одевать ли, понимаете, да, это ж надо там эти крючочки застегнуть все, и тут крючочки, и там крючочки, но если ты две недели не поленишься, я просто с удивлением обнаружила, я сижу как-то за столом и говорю, боже мой, я не сутулюсь, я без белья, то есть сейчас на мне его нет, и я не сутулюсь. Я была очень поражена. То есть за две недели оно приучило меня не сутулиться. Для меня это был просто вот подарок. С тех пор я его еще больше полюбила и стала чаще носить. И к тому же оно действительно, оно формирует. Помогает формировать талию, помогает формировать красивую линию бедер. Нам в 120 лет нужна красивая линия бедер. Обязательно нужна. Вы понимаете, что она, она нам нужна. И хороший разворот плеч, и бюст на месте, это все нужно Чем дальше, тем лучше а, Потому что чем дальше, тем больше Понимаешь, при, прелесть жизни да? Уже нелегкомысленно а со всей серьезностью Это все воспринимаешь Поэтому спасибо огромной компании Нам нужно об этом говорить в представительство Конечно нужно И понятно, что у нас есть там система Например, здоровый сон Скажите, ну вот интересно вам лечь спать И утром проснуться на три дня моложе Конечно. конечно. Вам нужно об этом знать. Система здоровый сон реально это позволяет. И вам расскажут, почему. Да. А, ну, конечно, я в восторге от того, как Мадина Кассиевна отдельно рассказывает про наш 15-слойный матрас. И каждый слой она сравнивает с натуральным матрасом. Да? А у вас вот так, а здесь вот так. А давайте следующий слой. Здесь так, а там что здесь. И к концу рассказа, после 15 слоев, ты понимаешь, что спать на обыкновенном матрасе просто смертельно. опасно. Да, браво, браво, да? И вот, и вот ты реально начинаешь понимать, почему. Поэтому компания просто вот создала дополнительные, есть система из девяти продуктов, есть дополнительные комплекты, которые позволяют нам и быть более гибкими, более стройными, более защищенными, да, э, с хорошими крепкими зубами, с хорошей фигурой, с хорошей кожей. То есть продумано все. Идеально. Остается только об этом говорить. Правда же, да? Вот это и есть наш бизнес. Вот теперь я хочу, я хочу вам сказать вот о чем. Дело в том, что вообще наше поколение, оно уникальное. Мы последнее поколение, которое знает, что такое болезнь, знает, что такое хроническая болезнь. Потом мы это забудем, и уже наши дети и внуки никогда об этом знать не будут. Они будут думать, если вы им начнете что-то рассказывать, что вы сочиняете страшные сказки. Но мы с вами первое поколение, которое получило свободу и не знает, что с ней делать. Еще несколько лет тому назад мы обязаны были что делать? Ходить на работу. Утречком встаешь, быстренько, да, умылся, оделся, побежал. Вечером прибежал, еще по магазинчикам, еще что-то нужно приготовить, еще что-то помыть, постирать, уложить, э отшлепать, да, за двойки, э посмотреть дневник. И, и вот так, как заводные, как заводные. И вот интересно, что э и свободы-то не было. И денег-то не было. Я же помню, мы были вообще, вот, например, с мужем, да, мы были потрясающие программисты, просто вот, вот от Бога. То есть в 10 раз могли больше других. Ну, талант конкретно к этому делу. Ничего особенного. Просто именно к этому делу талант. Мы попали туда, куда нужно. Как вы думаете, нам платили в 10 раз больше? Сейчас. Вот именно, да. Нас поняли больше, пожалуй, вот так вот, да? вот. И понятно, что ни о каких там э, ни Мальдивах, ни канарах, ни отелях, да, один раз в Германию, Чехию по блату отправили, да, потому что э, руководитель профсоюза была моя подруга, она говорит, есть одна путевка. Я говорю, ну да, ну хоть разочек, посмотрю, что там за границы делается. Вот. И вот мы получили свободу. Закрыли заводы и фабрики. Если вы не пойдете на работу, вас не вызовут на правком. Если вы неделю не пойдете на работу, вас не вызовут на портком. Если вы месяц не будете работать, вам, вам не пришьют э, ярлы, кто не ядец и не сошлют за сотый километр. Свобода. Делайте, что хотите. Что мы делаем? Но им плачем и просим, ну верните заводы и фабрики. Ну что за безобразие, нет рабочих мест, хочу на завод, хочу да на фабрику, хочу опять быть рабом. А она говорит, нет, все закончилось, свобода. А мы просто не знаем, что с ней делать. Мы первые, кто получил эту свободу. И понятия не имеем, куда ее девать. Но мы одно знаем, что кушать хочется всегда. И как-то, да, и одеваться надо. Да? А, и поэтому как-то надо зарабатывать. Итак, заводов нет, фабрик нет. Если они и есть, то вы знаете, да, какие там условия оплаты. Не разбежишься. Но вот со свободой. Свобода подразумевает только одно. Только бизнес. И ничего, кроме бизнеса. О, как мы не любим это слово. Боже мой, сколько раз я слышала, когда приходили в офис, да, ну, с продукцией я согласен, да, пожалуй, меня это впечатлило. Но бизнес нет, бизнес мне не предлагает. Я думала, у тебя чудо было, мешок с деньгами, что ли, дома лежит. Но ты вообще, ты вот у меня всегда внутри вопрос, я, я понимаю психологию. Я понимаю, что человек просто не думает вообще, отрубил изверенный полностью. И не понимает, что у него есть семья, которую надо кормить, которую надо поить, которую надо одевать, которую надо менять мебель, иногда куда-то вообще вывозить. Я вам хочу сказать, что на сетевой бизнес я смотрю не как на сетевой вот очень многие делают акцент на сетевой. А я вот делаю акцент на бизнес. Мне деньги нужны. Это очень хорошее слово. Потому что способов зарабатывания денег есть только два. Или работа, подразумевается, что она работодателя, под чьим-то управлением. Хочет отпустить, хочет не отпустить. Хочет поднимет оклад, хочет понизит. Хочет даст премию, хочет лишить премии, да? И вторая возможность, это бизнес, когда я свободно зарабатываю деньги. Конечно, тогда мне надо уметь с собой ладить, правда ведь, да? Мне надо научиться быть самостоятельно, не ленивой. Одно дело, когда меня заставляли, не придешь к восьми и лишим премию, так, сделаем выигр, наказание и так далее. И другое дело, когда нет начальников, я сама себе начальник. И вот здесь я считаю, что наш уровень отношения к бизнесу конкретно, то есть к свободному получению, добыванию денег, он зависит от любви к семье. Вот я упорно так считаю. Если вы не хотите делать серьезно какой-нибудь бизнес, вы не любите семью. Вот такой вот мой вывод. Делайте со мной что хотите Всего. Моим самым главным мотиватором является семья. Мне нравится, когда мы покупаем хорошие продукты. Мне нравится, когда мы по сезону и довольно модно там одеваемся. Мне нравится, когда мы можем поездить, отдохнуть. Да. Захотели на Олимпиаду в Сочи? Конечно, на Олимпиаду в Сочи. А, а захотели летом в Геленджи? Да, пожалуйста, в Геленджи. Хотите в Эмираты? В Эмираты. Хотите, там я не знаю, в Грецию? Пожалуйста, в Грецию. Да. давайте, А давайте поехать, поедем в Китай. А давайте съездим во Вьетнам. Да. Мы считали моему внуку 6 лет, он был уже в 15 странах. Причем, да, и причем там и Вьетнам, и Китай, там Доминиканская Республика. Он привык летать на самолетах, тоже несколько раз был в Таиланде. И, и меня, моя семья, постоянно мотивирует. Я ее очень люблю. Мне очень нравится, когда моя семья живет хорошо. Поэтому я с удовольствием занимаюсь каким-нибудь бизнесом. И вот теперь, почему я занялась именно этим бизнесом? Скажите, совершенно потрясающая система, очень нужная, очень важная сейчас. Но если бы за продвижение этой системы не платили бы, скажите, кто из вас позанимался бы ее продвижением? Поднимите руки. Просто пользовались. Пользовались бы, но не думаю, чтобы вы активно продвигали и Три-четыре руки поднялись, может быть, но, ну, уверяю вас, да, если бы это у вас отнимало очень много времени, да, а семья бы плакала, мама, да, кушать хочу, я думаю, что скоро бы и вот эти три-четыре руки, подумав бы, они бы э, не поднялись все-таки. Вы согласны со мной? Потому что нам, ну, в итоге, ну, куда ты денешься это? Семью, повторяю, надо кормить, поить, обувать, одевать и немножечко хотя бы развлекать. И поэтому, вот я лично любой бизнес оцениваю с точки зрения его финансовых возможностей. Другое дело, что когда я делаю этот бизнес, конечно, вот в этот самый момент, ни в одной вот извилини моей, наверное, невозможно найти мысль о деньгах. Это абсолютно не волнует. Более того, мне нравится, что в результате сегодняшнего мероприятия мои доходы практически не изменятся. Да не практически, а точно. Вы понимаете, что они не поднимутся ни на одну копейку. Вот в результате работы сегодняшнего дня. Более того, это только затратное для меня мероприятие. Я за свои деньги приехала, я за свои деньги здесь живу в гостинице. Я никогда не беру денег за свои мероприятия. Никогда. Это моя принципиальная позиция. А, меня... Которые часто, например, платят, ну почему, потому что нужно заплатить аренду зала, да, там всякие там, ну, букеты, конфеты, опять же, там микрофон, экран, проектор, за все это надо заплатить, и, надо сказать, не очень мало, да. Вот поэтому рассчитывают затраты, делят их примерно на количество билетов, определяют стоимость билета, но, но я не беру никогда. А, поэтому я могу сказать, что я уже могу себе позволить делать этот бизнес бесплатно. Потому что платную его часть я уже построила. Она вполне конкретная, обратите внимание, да, и каждый из вас и эту свою платную часть построить может. Что нам нужно узнать вот, о бизнесе? Насколько хорошо этот бизнес обеспечит мою семью, если я буду к нему добросовестно относиться. Правильно? Вот меня поражает, как иногда люди начинают заниматься чем-то, что ну, гарантированно не принесет хороших доходов, Ну ни за что не принесет. Хоть ты там вот из шкуры вылезет. А. Там, там такой маркетинг-план или план вознаграждения, если мы берем да, сетевой бизнес, что там могут действительно только 5-10 человек максимум в большом регионе получать хорошие деньги. Здесь вот я могу смело сказать, я гарантирую каждому из вас, что при, серьез, при серьезном отношении к этому бизнесу, Каждый из вас может стать амбассадором и получать ровно столько же, сколько я. Вот, но ни на, одну, ни на одну копейку меньше. То есть нет преимуществ первого человека. Нет здесь этих преимуществ. А не просто сделал определенный объем работы, получи свое. Сделал определенный. И он вполне конкретный, вполне реальный, вполне понятный этот объем работы.